круговое отклонение от цели у корректируемых авиабомб к 500 не превышает 5 метров полное разрушение фортификационных сооружений террористов уничтожение складов боеприпасов и горючих смачных материалов а также 7 единиц Thank you.